Банде Гуру Падо Дандам Бхактабинда Саманитам, Шри Чайтанна Прабум Банде Нитам, Ваншакалпоторувашча кипас инду бевача. Патитаананг павуни бхавишнави Shnavakti Padidevi Shatavato Namai Narayunana Maskita Naruncha Yuanaratamam, Deving Saraswati Vasam Tatojayomudira, Shankirtanekishna Kato Padesi Gauriapatraswasanecha Рокти промудакшья жагудвароно, дейям сада при вавагнмавистудохм, тетхаспадам сивавиринчнотам сараньюм, витати хмпнутобал вавадибудам, Бисфори жито кипа пикабо водушва дарш. Пурна нурагора саагора Шива дейтогада, дарасива сади, Гоура бхакта бинд, Хари Кисна, санкт кер капитару камалайо капитару-камалайо-такшу jug мупалу банде жагат Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Рама, Рама, Рама, Махе, Махе, Нама, Ми Ганге, Тавапад, Ганга Таранг Рамания Чата Калапам Гоури Нирандхра Вигуши Тобам Вагам Нараяно Прия Мананго Мада Лакшми, я счастливший, я счастливый, самбий, हरे हरे करम बलम का खचित केचित गैना बलम का बयं तु भरिदासानम पदन आव बलम का करमा बलम का कचित कचित गैना बलम का बयं तु भरिदासानम पदन आव बलम का Горья Гоштипатти Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Гоштаммита Бхабхапад Парамамса Джагат Гуру told in... Горья Гоштипатти Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Гоштаммита Бхабхапад сказал, что в процессе вашего Харибаджина автоматически Лабхапуджа и Братишна она переходит. Вам не нужно думать, как получить ее это все автоматически приходит. Гавди Гошти Баджи Шилл Бхакти Сиданта Сасвати Гасамет Аквар Прабхопад Джагад сказал, что в процессе вашего Харибаджана автоматически Лабхапудзе практически может прийти в вашу жизнь. Не не нужно стремиться к каким-то дешевым вещам, тем более, которые сами приходят к вам. И, И вот сила Прабхупад дает наставление нам. Не стремиться к Лапфе Пуджи Пратишче. И тех, кто чистые преданные. Those who are pure devotees in their life, those who are pure devotees in their life, lopjja everything automatically. Never wanted to collect в общем, в Махараш, никогда не стремился к лопжие после протести. Единственное, что у него было, это копина и емкость для воды. Еще, а Горги, еще, да, Махарадж, Ачаря, Он тоже никогда не стремился к славе и каким-то почестям. У него тоже ничего не было. Только джапа мало была, и таким образом Автоматически в вашей жизни все придет. Но те, кто чистые ващнавы, они не заинтересованы в этих вещах. Я знаю много знаменитых ващнавов во Вриндауни, на Вы не можете даже представить. Великие пандиты, часы за часами, Могли говорить о виданте, писать комментарии к виданте, все важновые пандиты, mm. почтение им, и давали какие-то титулы, и You can take. и вот Если вы хотите получить, take... получить преимущество моей харикатхи, вы должны понять суть. Я не стремлюсь к какой-то славе в сочетании чайтамрите. Как говорится, пратиш... это природа пратишти. Те, кто не хотят, не те, кто не стремятся к пратишти, Пратишта, она сама э, ст, э, буквально катается в пыли за ними, она, э, движется за ними. Mm -hmm. И вот Пратишта Гурки Шудас Бауджи Махараджи, она организована Гурангом Махапрабху. И вот все преданные. Все знают о Горги Шодас хотя он никогда не был нигде, можно сказать, только совершал ваджан свой здесь, но его слова о нем распространилась по всему миру. Также Шила хочет предупредить нас, если вратишва практич приходит в вашу жизнь. Не надо. Пытаться ее как-то оста остановить. Need, hate, если ваша приходит в вашу жизнь, в процессе вашей гу to то пускай приходит. Она не, Если вы полностью посвящены, посвятили себе года, вот она не заденит вас в эту практичество, предложите Гурдаву, его года Гурдаву, тот Шили Пахупаде, тот Бхахтанатакуру и так это дойдет до самого Кришны. И поэтому, если практическая слава сама приходит в вашу жизнь, то можно принять ее. Шили Пахупад говорит, если действует как Ачарья и отказывается принимать вещи, как гирлянды и прочее приходящее, Тому, кто действует как ачария, то это лицемерие. Мы должны принимать то, что приходит. Но, но мы не должны мы принимать это все на свой адрес. Мы должны перенаправлять это нашему гурдеву, нашей гурваге. А второе, мы не должны конкурировать ни с кем. Чистые преданные, они, у них нет духа конкуренции с кем-то. Поскольку есть вопрос конкуренции, то тогда зависть возникает. Почему зависть везде? Поскольку люди стремятся к платистии. И вот мало, мало кто может избежать зависти, зави... зави... зави... если кто-то стрим... конкурирует с кем-то, стремится стать лучше других, то эти все материальные проблемы, естественно, приходят. Но Шила Прахупад говорит, как садо, мы не должны завидовать кому-то, поскольку сердце садово, открыто. Их сердце настолько просто, настолько открыто, оно украшено качествами ващного, и поэтому никакой завистия не может быть в таком чистом сердце. У них милостивое настроение всем, как в адресах, обусловлено они всегда благословляют их, как они могут обрести высшее благо. Они благословляют всех. И такая милость гуру Вашнавов. И вот конкуренция может принести зависть, борьбу политическую и прочее но как садо в Упанишадах мы находим такую прекрасную шлоку. И вот в Упанишадах мы находим такую прекрасную, изысканную шлоку. Если кто-то говорит, что какой-то саду международный, это не совсем правильно, поскольку настоящий саду, он вселенский. Не надо подлинных садов ограничивать каким-то каким интернационализмом. Даже полубоги могут прийти к нему и просить о милости, мы знаем. долго Деви Майя пришла просить милости у Харидастакура. Я не шучу. Это естественно. Вайшнава их уровень настолько высок. Даже полубоги время от времени они приходят и просят о милости. И вот Вашнава занимают настолько высокое положение и саду. В тот день я уже говорил. Несколько слог я не смог объяснить, я сегодня хочу хотя бы немного сказать о них. Тихи kind of <сёк> Любые виды оскорблений, Any... каких-то притеснений саду может потерпеть, но, если кто-то говорит что-то против гуру Вашнава. Can enough make them grow, and they can pass some remark? Let them do. But informed of Vishnu no philosophy, no argument, no nothing can stand. Because in even И вот Чайтанья Баготи даже Шанкар что говорится нас с вами. И вот здесь говорится. Сулапани значит Сулапани Сулапани тот, кто Сулапани держит э, Тизубиц Шанка. И даже он будет наказан, если он оскорбит вайшнару. И никто не сможет спасти его с той или иной стороны. И вот если кто-то совершает эта мара, то уже не будет никакого света в его жизни. or finish. Even in the beginning of you can find И даже начале челе читания, можно найти такие слова. И вот если кто-то совершает ващнава он теряет разум. Мы должны контролировать себя. Это природа ващнавов. Но Вашнав никогда не потерпит, если он услышит, кто-то оскорбляет под другого подлинного овощного. Это седан тащилы да. so, И, и вот... Шокурат, и вот эта овощного аппарата сравнивается с сумасшедшим слоном. Когда сумасшедший слон заходит в чей-то огрот, он все вытаптывает, все ломает. И что можно сделать потом? И это подобно Вашнава Парадхи. И вот относительно овощного аппарата нет решения. И есть разные уровни овощного аппарата. То есть есть легкое, среднее, тяжелое и очень тяжелое. И что же делать? И вот с, саду даже, что саду даже... Обычный человек не может вести себя так, что говорить о саду. И вот когда я смотрю на вас всех сам, без беспристрастностью, как Дашанудов Махараджа. Он может видеть Бхагаван, он находится в сердце Дурьотхана. И поэтому выражает свое почтение на Дурьотхан. Мы не можем поклониться Дурьотхану, он оскорбитель. Но, но на Судов выражает почтение. Он думает, что Бхагаван, то есть не, он не дурет Ханикланьса, не не дурет, не дурет, не а Бхагавану, который прибывает в сердце каждой душе И вот в Гите также говорится, я тоже видел один саду. Не знаю, что он делал. Я видел что тут саду даже собакам кланялся. Я видел на Радакунди. И вот я вспомнил его. Он достаточно давно было, даже он собакам кланялся, обезьянам, всем живым существам, приносил полные поклоны. И перед тем, как... Мы вступаем на путь дарма, мы должны выражать почтение всем, как Гуру Махарадж, даже маленькие дети приходили к нему в комнату, он кланялся им первое. И это Вашнавадрма. Вишнавадърма не значит оскорблять кого-то если кто-то искажает седанту и занимается какой-то ерундой под именем ваишнализма, то нужно возмутиться и пытаться исправить эту ситуацию. И вот когда я вижу весь мир в связи с Бхагаваном, когда я вижу весь мир с самадаршана, беспристрастно, беспристрастно я вижу Бхагавана в сердце каждого, и так, тогда я, несомненно, не буду враждовать с кем-то. Как в случае с Рунтидевом. Рунтидев, он постился тут Принес кто-то ему тарелку просада, тут собака пришла, казалось, что очень голодная, он накормил ее, он, хотя он долго, долго не ел, но все же он считал важным накормить других сначала. То есть он чувствовал голод других, и поэтому не смог первый есть, он накормил просящего. И вот нашего Садхадата, Гуру он также со слезами он, на, глухах, он, со слезами он, на он глазах сказал, сказал о Махапрабху, спаси всех все душ присутствующих здесь, я отдаю всех их грехи, оскорбления мне. мне, Отдай результаты все всех их грехов мне. Я хочу, чтобы я они были спасены, я а сам я хочу. А -а Страдать, страдать за них. Но, пожалуйста, спасти их. И Махапрабху засмеялся, когда ты думаешь, когда сам ты беспокоишься о том, как спасти всех этих обусловленных душ, то будь уверен, ваша твоя молитва, она может достичь сердца Кришны, и они будут спасены, поскольку это твое желание. И Вот, когда какой-то вишнав молится Бхагавану за, за меня, это более важно, поскольку, если я молюсь Бхагавану, Бхагаван не услышит обусловление душа, ее молитва не может достичь Вайкунхи. Но ну, Вайшнав, он может помолиться за нас, Господу, и тогда Господь услышит его, его слова. Как здесь говорится, Вайшнаверо Аведона Кришна Дуямой, инапомара против Хобина Суды. Если я могу найти гармонию во всем мире в связи с Бхагаваном, как я могу враждовать с кем-то, оскорблять кого-то, ненавидеть кого-то, если я чувствую, что Бхагаван внутри них, это невозможно. И вот, чистые ваишнавы, всегда выражают почтение и, беспоко и беспокоятся о всех обусловленных душах. Сегодня день Чанданьятра. Титик шабаха, значит, любые виды, поношения, притеснений, ваишнавы, готовы потерпеть. Они очень милостивы, Их милостивы. И, и переполняет их сердца сухрида, значит, не надеясь э, получить что-то от кого-то. Если саду хочет даровать какую-то милость вам мандала, значит, сухрида. И вот у них нет врагов. Даже во сне, во сне говорят очень сильно, строго. Это значит, что у них больше милости. Но кто-то думает, что кто-то, если говорит строго, то у него нет никакой милости. Но это неправильно. И вот у них нет никаких врагов. Это невозможно. Они никогда не думают, как наш туласидаз. И вот ему сказали, <сícar> <сícar> он сказал, что, а, ну, что кто-то там оскорбляет вас, что недостатки вас находят. Вот. А тот сказал, хорошо, я хочу построить ему баджан рядом с моим, поскольку я сам не могу найти свои недостатки. И недочеты, он может указывать мне на недостатки, я буду исправлять и стану совершенным. Ну, что такое баджан? Баджан это исправление наших недостатков, и поэтому не нужно стремиться находить недостатки в других, а должны их искать в себе, исправлять это более практично. И вот Сидас говорит, я построю бажанный квартир для, для него, и пускай он живет рядом и находит все мои недостатки. И у меня будет возможность исправить их и стать лучше. И вот ваш они не чувствую себя оскорбленными, когда кто-то указывает э, им на что-то, как вот Гуо один, э, один негодяй назвал, конечно, бхактой. Но Шила Пуригаса Махарадж сказал, что я думал, что у меня вообще никакого положения. Он, э, по крайней мере, подтвердил, что я конечный, и вот он совершенно не разгневался. A is such a devotee, who never wanted to bid chapati, but to speak about chapati. Milk, he used to take milk, milk, without asking, without expectation, without asking. И вот сила Мадхвиде он Никогда ничего не просил. Ни у кого. А принимал только молоко. Если кто-то приносил ему молоко, он принимал. И вот у него была все собственности Каупина. Мала и ёмкость для воды. Больше ничего не было. Вот Харидас такого хотел. уединиться в пещере, но слова о нем распространилась по всему миру, кто не знает имя Харидастакуа, Намачарья Харидас такого лучший, вечно, лучший, наивысший, наивысший титул он получил, Намачарья. И вот Харидастаку он никогда не ожидал, никакой протесте и поэтому когда он был оскорблен Рамачандаканом, он никогда не ожидал, а он, ну, он не был как-то оскорблен, никак а не почувствовал себя оскорбленным даже на открытом собрании Гопалчаковате. Harina, eh? eh? Eh? и вот Whereas на собрании какой-то брахман начал висит, возмущаться, висит, что говорит правду, но он говорит, что только воспеванием святых имен можно достичь всего. Но тут часто говорится, что нужно совершать аскезы, яги, там то, все пятое, десятое. И, и, и вот начал поносить, на чем свет стоит. Но такой был спокоен и сказал, почему вы не верите? А на другие начали возмущаться на его такое, отвратительное поведение. И вот выслушал выслушался но не разгневался ни на каплю и сказал, почему вы не поверите мне? Это в шастах так описывается слава святых имен. И вот собрание разошлось и народ начал причитать, что этот брахман совершил очного аппарата, что случится теперь с нами. И вот и Харидас сказал, не беспокойтесь, у него нет веры в Харинам. Поэтому он сказал так. И потом Браман заболел показы и нос у него сгнил. Поскольку он оскорбил Харидас Тахура, если... Он еще ему сказал, что если ты не докажешь, что Харидам имеет такую славу, то отрежь себе нос. И да, с таким, он бросил такой вызов Харидасу. Это было оскорбительно. Но в итоге он сам заболел проказы, и нос сгнил у него. И вот этот Брахман, он оскорбил самого Харидас который уважаем самим Махапрабу. <связь> ну, и в итоге он заболел проказы, и нос, руки, но начал гнить заживо. И вот Мадхавинда Пурипад никогда не ожидал Лавхи Пуджи Пратишки. Но я и... И вот потом Гопал Синаджи Махара был обнаружен в лесу. Абхишек был совершен. И Юг Тавараги. И тот самый Мадхавинда Пури, который Ник... Никогда не просил молока, но тот же самый Мадвенда -э Пури Патруна служил Гопалу, и у него было в хозяйстве 10 тысяч коров И это зовется Юг Гопал... Сам явился к нему во сне и сказал, что нужно сейчас жарко, нужно Чандан и Камфара. И я тут в лесу нахожусь еще много лет без всякой заботы. So finally, и в итоге Гопал дал наставление ему, чтобы тот пошел в, в Южную Индию и принес Чандан и <militar trolls> И сделал пасту из этого Чандана смешал с камфорой, нанес на его тело для того, чтобы он охладился, огапал. И вот Мадавиндапурепат пошел через Кира -угу дошел до этого места. И вот э, там царь, <coughs> все, царь местный захотел пом помочь ему, so panda, все панды тоже очень богаты they были, они тоже захотели помочь. Чандан дорогой очень был. Особенно настоящий Чандан очень дорогой. Еще вот этот настоящий Чандан очень ароматный. Если вот кусочек положить сюда, то аромат его по всей комнате распространится. И вот собрав, взяв этот Чандан Хамфару из Пурушотантамы, он... Собрался нести это во Вавриндава, но... но он не подумал, он же старый человек, и столько Чандана, как он вообще поднимется, <laughs> не то что понесет. Вот он пытался поднять этот мешок с Чандана, но эти цари дали ему еще на носильщиков, чтобы они несли этот Чандан. И вот на обратном пути он решил äh, с, зайти в Римуну, там где Кира Чорогопинат, чтобы ну, не были там слушать хрикатху, тоже не не меньше чем посещать святые места. И вот мы уже знаем Гопинат. И вот все знали, что гопинадху украл кир для него, и ночью Гопал явился к нему во сне и сказал, что тебе не нужно нести весь этот чандан и камфору Доври поскольку тело гопинадха и мое тело не отлично, Почему бы тебе не предложить этот чандан гопинадху? Я Я очень счастлив. И доволен тобой, поскольку ты принес этот чандан, поскольку я не отличен Гапинатху, ты можешь предложить его мне. И вот он проснулся, поговорил с Гуджари, все были удивлены и были готовы. И вот так они организовали Чандан-Ятру, каждый день они терли Чандан и предлагали его телу Гапинатха. Намазывали этот Чандан на все его тело в этот месяц в шаг. Во Вриндаване, если вы посмотрите на Чандан-Ятру, вы будете удивлены Мандир. Каждый день сколько? килограмм чандана и вот такая ну, тяжелая достаточно so much, like, работа today, это чандан тереть и вот 21 years, 30 день, 30 день 30 непрерывно этот чандан труды наносят до последнего дня этой чандан ядра вот и, она 21 и день продолжается и предлагают телу Гапинатха, и Мадавинда Пурипад находился там все это время, и мы слышали то, что Мадавинда Пурипад, он оставил свое тело там, там есть Бажен Кутир его, Мадавинда Пурипада, много раз я был там, совершал парикраму, совершал киртан, много раз я был там, там его Бажен Кутир, и люди, Местные пуджари, преданные бакты, они говорят Мадвенда Пурипат оставил свое тело там, и там его самадхи. И, и в итоге, вот он оставил свое тело в этом месте, Кирачару Габинатха. И таким образом мы получили эту Чанданьянтру, И с тех пор этот фестиваль, он очень прекрасен в храме Джаганатха все каждый следует, следует этой э, Чандан Ятре. И вот эта Чандан Ятра началась. С Джаганатха Баладевани летом вот, пришли. И они, они, они, в общем, в эти 20 день они ходят на наринда там они катаются на лодке, лодка вокруг, там, вокруг этого, в общем мандирочка на наринда плавает. И во время чандан можно увидеть <клес> <клес> и там есть э, вот изображение этого и в течение 21 <клес> дня <и> это чем происходит <клес> И вот а посреди <соспорожный> этого пруда, Нарадар там храм построен. Не <соспорожный> такой, небольшой достаточно. И потом, в конце, <соспорожный> после того, как они покатаются на лодках, они заходят в этот храм. Джаганасхибала дефесабхада, и там едят. В общем, там много подношений предлагают джаганат. В общем, едят фрукты и прочую еду. Часто это затягивается до 10, до одиннадцати, до 12. И когда джаганат собирается, часто очень поздно. Вот он опять садится на паланкины. Его везут назад в храм, так каждый день баба происходит. Это великолепная великолепно. Великолепно. баба Джаганатха. Panda they are serving bhagan. Jack also, time to time they are offering this way. So Chandanyata all the way, all the way, starting from Jagannath Temple up to Naranda you can find some decoration. Because every everyday Bhagwan women and planking, everywhere some set, some set of you know, plum tree. И вот джаганатка, он а, ходит в, этот, в эту лилу на, на, на рандер в форме Мадан-Махана. Джаганат вот он в форме Мадан-Махана выходит является эту лилу. Не все знают об этом, что есть. Мадана Махан, Ваджагаррат Маддире, Баларама и И вот сейчас, сегодня очень благодатный день, поскольку в этот благоприятный день сата-юга началась. И вот, кстати, йога началась в этот день, мы знаем, кстати, это два прокали. И вот так они меняются, друг за другом. И сегодня тот день, когда, кстати, йога, это йога, два прокали. вот кали кончилась, и, кстати, йога начинается. И вот сегодня день проявления, день начала, сати йоги. И положение звезд. И вот это день начала сати йоги в этот конкретный день. Не только это, но также. Барли. Это вес или что-то? В общем, зерно какое-то появилось, барли по-английски. Отвел вес, по-моему, или ячми. And use one spoon in the in a glass. Mix some salt and molasai or cambric. Next, I All healthy. Right. All salt. Yeah. All salt gone. now, We can recover salt. Follow. You have to recover salt. So this way you can do. So also today is very good day because our bhakti. Ячмень uh, появился в Барли. сегодня Бхакти Шоуда Ашрам Гасая Махарадж явился сегодня, он очень возвышенная личность, и вот он родился на территории, которая отошла Бангладешу. Я написал книгу, его биографию. Один из его учеников попросил меня. Я показывал вам мое изображение, и сегодня день его явления, и вот он был очень ответственный относительно его голоса. никакого тщеславия, ложного эга не было у него, он мог говорить на английском, на хинди, на бенгале. На всех языках очень.. Хорошо, э э э э э э э э хорошо. И вот и он был назначен этим огородником. Выращивать овощи в саду огородия. но не, хотя не знал ничего об этом, но не был таким. Но, ну, ну, не, не, в общем, не деревенский человек, он был. Он Шила чтобы проверить его настроение. Он дал ему такое служение, он исполнял его как мог. И после этого он был назначен настоятелем Мадрасского мадха, Мадрасский мадх. Он был основан несколькими преданными, Шидарады Гасая Махараджа, Мадага Гасая Махараджа, Бхакти Шудаша, Гасая Махараджа. И вот они по указанию Шилы Прахупады проявили такую инициативу. Но сейчас ситуация поменялась и плачевное стало. И вот сейчас суть в том, когда Шила Прохопат ушел по указанию Гуру Виш, по желанию Гуру Вишнов, он открыл храм здесь, рядом с Хулагатом, Хула напротив Ширхмандира. Потом он Гого, Димахарадж отошел И вот он не был заинтересован в том, чтобы принимать учеников, хотя был очень аристократичен, элегантен и э, образован, но учеников не принимал. И, но все же нем немного э, больше. Несколько человек получили посвящение у Него, но далеко не все поняли положение Махараджа, получили посвящение Махараджа или нет. В общем, недостойные ученики. В общем, бестолковые ученики совсем были. вот Если на английском услышат, уж что говорят, могут обозлиться. Вот, ну приняли они посвящение или нет, это еще большой вопрос. И вот Махарадж, в общем, не было у него никаких учеников, по сути. Но Махараджа, у Махараджа было огромное влечение к Наводибдаме. Он никогда не... Он уезжал с он здесь совершал свой намбаджан. <клыш> на берегу как во сне. И вот он соверцал на воды, Даму. Очень прекрасно. Все вокруг. Но ну, в то время не было такого. Это... В общем, народу столько не было и такого беспорядка, как сейчас, 25 лет назад, с нашего храма, я ходил на берегу, Гангу был везде, сад, ну, не сады, а джунгли, все было спокойно, никакого хаоса не было, шума, гамма не было, несколько людей там уже ходили, очень все посторонних не было Их вокруг шакалы ходили Это 20, 25 лет назад всего было а сейчас все застроили везде там сумка, народу куча отелей всяких и прочих мест но Махараш не хотел никогда уезжать, и в итоге он открыл один храм в Дам -дам, в Дам -дам, на Дамдаме. Нигде аэропорта а с другой стороны, где... но ну, около там. В общем, в том районе Дамдам. Дамдам -дам — это район Калькута. около железнодорожной станции там и вот он открыл этот храм для проповеди и вот он получен образован выглядел представительно И что случилось? Он не был заинтересован в том, чтобы принимать учеников, каких-то а будет служение совершать. Значит, некому было там служить. И он оставил свое тело очень быстро. И вот он при по приглашению Шила Мадавгаса Махараджа Шида Махараджа, он ездил с ними куда-то на, на проповедь, и я хотел объяснить Шилаку ее значение. День успел в тот день рассказать. И вот у нас, главное, Главное где хариката no <coughs> в общем он всегда совершал санкертаны, no, и не мог жить bit, без санкертаны. Where no of и, и вот там, где не протекает нектарный go. поток Харикатхи, я не могу посещать такие места. Big, big и вот ваш навык организует прекрасный фестиваль Чанданьято, Яту, Радхаштами, Джанмаштами. На небесах такого нету, что толку быть на небесах, если там нет таких замечательных праздников. Преданные они украшают даму. So, the преданные они буквально орнаменты этой дамы. И если нет преданных даме, то что толку от нее. The devotees, the ornament, outside, nice Лю Лю Люди, party, приезжающие party, party, в даму, они party. ищут yeah. саду. Но если нету саду в местах паломничества, то что толку от этого? При посещении мест паломничества, это и есть встреча с саду. Это суть паломничества. Если мы куда-то приехали, не слушаем харикатхи, а просто видим какую-то борьбу и конкуренцию, что, что толку от этого мы хотим встретиться с таким саду, которого нет ни э, запаха, даже запаха какой-то корысти, у которого нет. Мы хотим слушать прекрасную Харикатху. But there is a Nam Sankita not there, no festival, no Chandra Jatra, nothing. Why should I go? I cannot go. So, it is strictly prohibited for us to go to heaven. What are you going If I can get invitation from heaven, no, oh, useless, oh, so, what are you going do? I like to go to Boro, I like to go Navati, I like to go to Brindavan, what are you going No interest, I have no interest. Если меня пригласят на небеса, то so, я от, откажусь. Я хочу быть на Двипе, на Галоке, в, в чем-то по-настоящему духовном. И вот здесь суреш, что значит? Суреш значит царь Сурлока, царь Суаиша. Полубоги, И, да, царь полубогов буквально, Суреш, это одно из имен Индра, даже на небесных... А... What? What is the song? Uh, what is the song? I told you, са, дева ми се кито сонгидарта, жони шуди антара барткишу, so nice, so nice, But, but speaking, اسے, رشاب ده. رشاب ده И вот Ришабхадев говорит songs, перед своими با, перед сотней своих сыновей. مي, اسے, ده, tremendous... Те, кто развили огромную любовь. И стремление ко мне, те, кто не хотят жить без Бхагавана, как в случае с Гопа-Кумаром. Oh, yes. mm -hmm. Гупакума nice. so, был одобрен теми, кто живут на Тапалуке. Они спросили его, чем ты не удовлетворен, что тебе надо. Он сказал, я хочу встретиться с Жиганадхом. О, Ты настолько удачлив, такое великолепное настроение. Твои чувства столь великолепны, ты достиг успеха в своем баджане. И вот он сказал, что я хочу отправиться so, в хоре, чтобы увидеть джиганатха. И те, кто развили огромную любовь ко мне, и те, кто не заинтересованы ни в каких а -а -а. общественных отношениях. Те, кто в общем устали от всех этих материальных связей. Наша цель жизни — не наслаждаться жизнью, совершать Харибаджан Мы живем для единой цели, чтобы Гу, и Вайшнава и Бхагаван были довольны нами. С этим настроением мы живем жизнью домохозяина или саньяси, или еще какой-то, но мы должны делать все, чтобы Джаганад Джагадиша был доволен нами. Но So many I like to discuss, but time this, Сегодня я произнес прекрасную шлоку, Шила Прахопадович часто цитировал. И, и в этой шлоке Паватананда с подпишет типа, те, кто заняты кармой. Делают какой-то баджи, но э, с цель их э, жизни карма. Кто-то из них Э, принимает прибежище в Гьяне. Гья... Кто-то думает, что Гьяна более важна. Что делать без гьяна, без знаний, но Бактия на самом Бхакти, деле, но выше кита. всего Бхагаван говорит в Гите. Нет ничего более важного чистого. Как чистое знание, знание связанное с бакте, это знание несомненно не значит моеватское безличное знание. Мы должны быть очень осторожны и вот. Но мы не заинтересованы ни путем кармы, ни путем Гьяны. Мы хотим э, быть как те, кто несут э, подпадок Гуру Вишнава. Это наше длинное отождествление. Откуда вопрос сложного эго может возникнуть, если я пойму эту шлоку? Я хочу думать о себе, что я тот, кто несет чистый Падаки Гуру на своей голове, даже Кришна. Смотрите, он носил деревянные сандалии Нандамхарджа на своей голове. Бхагваньщик Кришна, он нес. И вот даже спросил, Сказал, что забыл, забыл свои сандалии где-то там. И Кришна с радостью побежал, положил к себе на голову и принес. И был очень доволен. Смотрите, каково настроение Кришны, если мы сможем понять наше положение. Это наше положение. Мы не будем критиковать никаких Вайшновов. Это будет невозможно. И... Это может быть, более важно, чем 100 подлинных врачнов. И я очень счастлив, очень удачен. Я в своей жизни встречался с возвышенными преданными. Я не знаю, как я развил такой опыт. Есть некий секрет, кто-то думает, как. Поскольку благодаря общению с ними, искренне говоря, все старшие преданные, они говорили со мной. Я был достаточно молод. Вот, наверное, надо было мог часы за часами говорить со мной, рассказывать свои воспоминания. Бахатимараш тоже сами говорили со мной, Шанта они рассказывали Типикамара. воспоминания о том, что был раньше Ширалбахтивала Патир Тагасая Махарач, наш Гири Махарач, Сагар Махарач, Три Викра Махараш. Все старшие преданные говорили о своем опыте со мной, и это было очень просто для меня слушать и запоминать все в форме их воспоминаний. Если я буду говорить о састах, с длинными шлоками, это сложно для понимания, но если я буду говорить о моем практическом опыте, что случилось вместе с Сидантой, то это гораздо проще. Для восприятия. И это. Особая возможность, которую я обрел в своей жизни, я не знаю почему, даже Сагар Махарадж, который пришел на путь Баджана всего в восьмилетнем возрасте, перед тем, как оставить свое тело достаточно давно, как добавлю встречаться со мной на разных праздниках, фестивалях Харикатхи, Сагар Махарадж был здесь, и я вот рядом с ним, они более старши более опытный, чем я... Им было уже там около 80, а мне было где-то 35-36. И вот они любили меня, разговаривали со мной, делились своими воспоминаниями часы за часами. И это было великая возможность для меня запомнить все это, впитать в суть баджана. И вот я просто говорю харикатху, если кто-то чувствует себя оскорбленным, то что делать? Поскольку моя обязанность утвердить седанту, это наставление Щедо Прабху... Прабхуппады в том, чтобы мы говорили харикатху и утвердили Сиданту, и это его указание я исполняю. Хотел еще много чего сказать, но времени мало. Сегодня тот день, когда наш Бхакти Шоуда Ашам Гасой Махарашон явился сегодня в этот äh, прекрасный день. И мы хотим обрести милость его и Мадринда Пурипада тоже. И вот на сегодня we, конец. Не все искренне слушают харикатху, некоторые слушают как, как, как что-то до, дополнительное, как не обязательные предметы, поэтому не все продвигаются на пути баджина.